Да убери свою лямку грязную. Привет всем! С вами снова команда Patriots. На этой тренировке я вернулся. Вот. И сегодня мы будем тренировать подтягивание, потому что после дождя отжиматься невкусно. Начинаем. Не вкусно? Начинаем, как обычно, 10 подтягиваний, 20 подтягиваний, 30 подтягиваний, потом 20 подтягиваний, 10 подтягиваний, то есть такая вот лесенка вверх и вниз. Если вы не можете сделать за подход нужное количество, то делайте сколько можете, спрыгивайте, снова запрыгивайте на турник и доделываете. И вот такая вот чистая разминка. Ну да, рассказывать, тебя слушают. Да-да-да, в общем, а потом, короче, будем делать другое упражнение. Ну, о нем расскажем потом, да? Ну, никакое. <смех> Саня, ты можешь больше потом снимать разговорчиков? Не, не сейчас, потом, ну, у тебя же больше времени ты отдыхаешь между по подходами. Да? С полным сейчас потянулся и налево, и на право. Ну я запишал, я же запишал, ребята! Дорога. Ребята, я же запишал! Дорога. Че сидишь? От чего? От подхода. Устал? Нет. А что сидишь? Су? Кого? Слушай. <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> Линггем... Это Лингин парк? Да. Лингим парк, да, слушаешь? Линкен Парк. Лингин парк? Сидишь и слушаешь. Слушай, <свеч> сижу и да. Да, да сижу и Давай подход. <свеч> Или что вообще делать, я не знаю. <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> У меня просто как бы тренировка. Гипер. Разминку. Разминочная гипер. Нас, разминка. Что у нас разминка как целая тренировка и только после этого у нас тренировка. А. То есть я один да, лох то есть так не делает Блин. А не можете, ты сразу разминка, она как тренировка только разминка. Разогревает. Отлично. Вы настолько сильные, что уже разогреваетесь тренировкой. Это как, это как, Сити Флетчер говорил Ваш максимум, это моя разминка, что такое А, моя разминка для вас перетрен, вот. <laughs> Что-то в таком духе ну, Ладно, я не помню, это мы вырежем Тоха, ты это вырежешь <laughs> Я не помню это, фразу. Сегодня не можешь, завтра не можешь, послезавтра не можешь, а можешь потом. ты чё, не тренер, Через месяц можешь. Через ты месяц, чё, не да, же пробы, как бы Ты же головной пробуй. Ты не, не учишься потянешь, ты не будешь их пробовать. Чисто. Контроль, по да. <съя> <съя> вот поэтому мы и пытаемся сделать 30 с минимальным отдыхом, чтобы да, научиться да, делать стабильно. <съя> не, не, лучше не Видишь, что делаю все время сталочку, у тебя плечи вообще нет. ну, ну, ну, ну, ну, ну, вот, потом еще отжимашкой кайбру, всё помнишь, да. Ну, а... Сегодня не тяжело, ему просто лицо, дождь бьет, да? А это ты так смотришь... Как азиатик. Как азиатик, маленький азиатик. Наоборот, он способствует чистым подтягиванием. Лицо вверх не тянуть, а наоборот... Мокрое, азиат. Очень дико неприятно. А еще, А теперь стало труднее подтягивать. Все, что рука скользит. Пошел дождь, но он нам не мешает Второе упражнение Комбинирование динамики и статики Делать одно подтягивание опускайте снизу до 90 градусов И зависайте на 5 секунд Это один подход В следующем подходе вы тоже делаете одно подтягивание опускайтесь 5 секунд Опустились донизу Второе подтягивание до 90 градусов, и 5 секунд зависли. Да. И, У меня с все и все вот общались. это уже 2 потянуло с цены. И так вы идете вверх до 10, и потом вниз, обратно до 1. Это второе упражнение. Он бы не смог с ней ходить особо, понимаешь? Она же тяжелая наверняка, охренеть какая. Да, а <свят> ну, а... Чебей на 15 секунд, знаешь, такой инстаграм-стайл? <свят> <свят> Просто больше памяти в то время не было, было. Залез, залез, залез, ну, раз, ты, ты ходи и снимай, там, ходи и снимай, ходи и Там пленка была, там снимай. не было памяти, но. Но. Но. Говорили бы... Такую хрень но, такая. Но, но, хрень такая. Он, <свят> саня, Саня, дубль один. Такая... Иииии! Давайте еще Вот почему тогда не снимали экшены. Можешь повторить? Потом ну, сейчас по делам это и будем тоже на одной учиться. А ты сколько проходишь? я имею в подтягивать, не а у меня даже сил нет, уже, Ну сделал шаг на одной Нет, сил да? Давай переходи в второй вариант. Вот ты, ты, вот. не ты не добиваешь подхода. Ты не можешь сделать нет, подход. Все, пошел отдыхать. Вот как ты идешь отдыхать Ну еще ты мне рассказываешь, нет, сил подседуться. А тебе не надо второй раз, ты сейчас отдыхать должен перед следующим подходом. Давай. Даже засниму даже его. Давай-давай, все, поехали. Ты его все равно не врежешь, не встави. Ладно, отмазка прокати. что-нибудь! Следующее упражнение, да? Я не знаю, я не... Как его следующий упражнение? Ты хоть говоришь какие-то упражнения потом делаешь? Ну, когда кто-нибудь дойдет, да потом скажу кто не дошел, да потом? <сист> мне скучно! Ему скучно скучно, ему скучно. Ему он не скучно, ему скучно Скучно, мне скучно стай, Пусть коля... Потягивай на одной, Колян! Да. <лывает> давай еще немного, почти, давай на левую да убери свою лямку грязную! Не ходи в лямку! Ха-ха-ха! Ты знаешь, что поставил на счет? На счет, да. 7 человек с одной команды. Ну, первый ну, Да иди сюда. Короче, вот старой человек, да? Второй человек вот за мной так-то, я ему голову страхую, он за мной. Семь человек вот так вот стоит. Из другой команды человек. Кто самая длинная прыгает? самое далеко прыгает? Да. Они когда все погружаются, они должны пройти какое-то расстояние. Если не прошли, победили, не прошли заново. Должны все усесться, никто не упасть. Та команда должна устоять и потом пройти. Я не знал, что она слон называется. Я тоже не знал, игру я знал. Эту игру назвал с глупой. Потому что ты вот так слышишься? Знаешь, как Когда это было? А то даже доказывать не можем, Блин, как же так У меня прям ключик начинает реально. Ты тренируешься? У тебя стабилизаторы? Да. первое, второе, третье, третье упражнение на спину и на руки. Это подтягивание биста. Вы делаете два потяга нейтральным хватом, опускаете на 90 градусов, перехватываете на соседнюю перекладину на рукоходе, включается крестный хват, им два раза, снова в нейтральный, и так, пока вы не пройдете рукоход слева направо. То есть вот отсюда, до сюда. И так 10 подходов. Погнали. Четвертое упражнение, подводящее для переднего виса. Вы висите в группировке, максимально раскрывшись, насколько вы умеете. И вы делаете подход на максимум до тех пор, пока в сумме не наберете 5 минут в висе. Вот так вот. Отличное упражнение. В общем, вот такая вот у нас получилась тренировочка. Она заняла до хрена времени. У нас осталось совсем чуть-чуть. Чуть-чуть. Уже очень было темно, а, что можно сказать. Давно мы не делали таких трень на спину, очень хорошая, хотя и долгая. сами свалил в середине. О. Когда это видео выйдет в эфир, уже откроется регистрация на осеннюю 100-дневку, поэтому записывайтесь. И 23 сентября она стартует, и у нас после этого продолжатся сборы. А, да, это было последнее видео во втором сезоне, кстати. Это между прочим. Да, между прочим, это последнее видео второго сезона. Больше видео от нас не ждите до, соответственно, старта следующего дневки и появления кучи новых людей. Но все равно приходите в нескучный сад по выходным. Мы будем тренироваться, расписание на сайте. Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, делитесь видео с друзьями. И занимайтесь воркаутом, будьте клевыми. Все, пока, до следующих встреч.